Всем привет, всем привет, купил наконец-то программу Пангольдин Лазерс. Торт стоит целых 30 тысяч рублей, как сердце оторвал. вообще такая дорогая, ужас просто нафиг. Хоть и у китайцев заказывай. Здесь, короче, куча-куча рекламы, что с ними можно делать надписи всякие ну и конечно большим буквам планголину лазер сустим тут значит на вот для таких проекторов лазерных как этот примено ну, у меня сейчас в доработке чуть-чуть поэтому с ним позже ну сейчас я открою покажу что там там так понял ничего хорошего нету самой программы. Ну, это, конечно, книжечка, документация всякая. Тут Вкратце, о нем что-то такое, для чего нужен. Я так понял. Де Программа для нозных проекторов. Пангалин, Куиксхов. Это вот книжечка руководства. Блин. Единственное, что плохо в хендертике. То, что, блин, ни одного русского слова вообще нету. Ужас прям какой-то. Зато, зато есть картинки. Картинки есть. Всякая фигня. Ну и прочая реклама какая-то штука хорошая. Сколько их бывает видов. Этих... Приложение Пангалин. Так, идем дальше. Ну здесь кто ее так понял, разработал, построил всю эту фигню. Ну судя при... по комментариям в интернете, говорят, что она якобы очень удобная, конкретно вообще пипец. И что цена оправдывает средства. Сама коробочка это Пангалин. Действительно очень маленькая. Меньше, чем на камере. Раза в два буквально. Они нифига нету. Кроме USB. Или до входа. Диск. Стоящие такие деньги. Наверное, в первую очередь, чем сама коробочка. дивидюшный USB кабель. Но, в принципе-то, ну кроме этого, подарок здесь еще есть. Это куча-куча поролоном Два целых слоя. Так что если вы купите ее, пролому у вас в дом прибавится. Вдвойне, а то вторая не. Ну, конечно, картон тоже прибавится. Потому как после установки программного обеспечения и подключения к лазеру, коробка, в принципе, она нафиг не нужна. Вот такая вся. Хрень, дорогущая, блин, камера, блин, мозг на Ну, в принципе, там все был про распаковки. Это сраним, сложим ее сюда и закрываем все таки гню.